Приветствую вас на нашем канале, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. Сегодняшнее видео я хотела бы посвятить уходу за кожей в осенне-зимний период. Мы с вами знаем, что уход за кожей в зависимости от сезона может немножко отличаться, он не будет полностью кардинально меняться. Как правило, очищающие средства, возможно, тоники какие-то остаются неизменными. А добавляются, например, какие-то активные средства. И нам надо разобраться, что, как правило, происходит с уходовой рутиной. Первое, что нужно сделать, это определить, появились ли какие-то проблемы, которые нужно решить после летнего, летнего сезона. Как правило, это проблемы, связанные с фотоповреждением кожи, с избыточной инсоляцией или с недостаточной защитой кожи от солнца, проблемы с появлением тонких мелких морщин, с дряблостью кожи, то есть признаки воздействия агрессивного ультрафиолета на кожу. Мы определяем эти проблемы, фотоповреждения и вводим уже активные средства, которые будут эти проблемы решать. Мы можем добавить в уход какие-то компоненты, которые будут более агрессивные, чем те, которые мы привыкли использовать летом, но осенне-зимний сезон нам это позволяет. Как правило, это кислоты и ретинол. Это могут быть какие-то отшелушивающие средства в виде пилингов, либо средства для регулярного применения, содержащие небольшой процент, например, альфа-гидроксикислот не сильно низкий паж. Примером такого средства будет, например, сыворотка обновляющий флюид Альфадерм. Это как бы не совсем сыворотка, больше кремовидное, флюидоподобное такое вещество, очень приятное тактильно, очень быстро впитывающееся, очень комфортное на коже и проблему фотоповреждения, легкой диффузной пигментации, недермальной, неглубокой пигментации, неровного тона каких-то сосудистых проблем, нарушения уровня увлажненности, эта сыворотка поможет решить. Ее применяют, как правило, в вечернее время, то есть на ночь, вместо ночного крема, если кожа жирная или комбинированная, либо под ночной крем, если кожа сухая. Единственный важный нюанс применения ах и средств вообще с более низким ПАЖ немножечко нужно подождать, когда вы нанесли это средство. То есть, чтобы эти кислоты хорошо поработали, на коже должен какое-то время сохраняться вот этот вот слабокислый ПАЖ, который это средство позволяет нам достичь. Вот это важный такой нюанс, на который я хотела бы обратить внимание. Также проблемы фотоповреждения, а также проблемы, когда у нас обостряется после лета, например, воспалительные явления, кожа плотная, гиперкератозная, склонная к закуплению пор и воспаления, и очень хорошо на такой коже работает ретинол. Ретинол тоже это достаточно сезонный продукт, да, у нас есть много информации на канале про ретинол, действительно есть возможности применения его и летом с определенными предосторожностями, но в целом в нашем климате люди привыкли использовать ретинол в осенне-зимний период. Так вот, ретинол, например, сыворотка Retiderm 25 или ретидер 05, к примеру, взяла сюда, их лучше всего, конечно, начинать где-то с конца сентября использовать. Они будут тоже выравнивать э, тон кожи, они будут уменьшать себе продукцию, то есть еще себе регулирующим действием обладать, потому что... Тем более, кроме самого ретинола, в данной сыворотке есть еще достаточно большая концентрация неацинамида. Будет э, немножечко антиоксидантный эффект, витамин С давать, который тоже в сыворотке есть. Это комплексный препарат. Э, рекомендую читать внимательно инструкцию по применению его, потому что очень важные нюансы есть по применению активного ретинола. Активный ретинол содержит наши препараты Retider 0,25 и 0,5. Естественно, начинать нужно с более маленькой концентрации. Что помогает нам э, исправить на нашей коже ретинол? Как правило, самый лучший вариант, э, скажем так, пациента для ретинола, это человек с гиперкератозной, плотной, достаточно жирной или комбинированной кожей, со склонностью к закупорению пор неравномерным тоном. Э, и... Э, со склонностью к воспалению. На такой коже ретинол вообще работает идеально. Но помимо таких людей, есть еще люди, которым нужен анти эффект от ретинола выравнивание тона, устранение поверхностной пигментации, которую мы заработали за лето, и ретинол с этим тоже прекрасно справляется. Рекомендую очень внимательно читать инструкцию к применению этих препаратов, потому что ретинол здесь действительно активный, помимо него в составе есть еще не и витамин С. Если мы не будем соблюдать все правила применения активного ретинола, мы вместо хорошего эстетического и терапевтического эффекта получим дерматит. И что еще важно, если мы используем ретинол, то обязательно помним о защите кожи от солнца. Вне зависимости от ультрафиолетового индекса э, защита будет более высокая. Следующий пункт – важно вводить эти все э, активные мероприятия постепенно. Начните с чего-то одного, то есть выберите какую-то самую большую проблему и пытайтесь ее э, начать решать. Вот, пилинги – Требуют подготовки кислоты, показаны одному человеку больше, кому-то больше показан литинол. Для этого существуют консультации с специалистами. И для этого можно задавать вопросы и нам, в том числе, под видео. Я буду за них очень признательна, и мы постараемся с коллегами ответить на ваши вопросы, если они возникнут. Третий важный момент, который я хотела бы отметить, это выбор уровня СПФ, которым нам предстоит пользоваться в осенне-зимний период. Если летом мы безошибочно могли выбрать средство с уровнем 50+, ну или хотя бы любое средство с уровнем солнцезащиты выше 30, то в зимнее время нам не обязательно пользоваться таким высоким уровнем SPF, если только мы не делаем курс пилингов или не используем, например, тот же самый активный ретинол. Нам будет достаточно средств с невысоким уровнем СПФ, то есть 10-15, например, крем для комбинированной кожи SPF 15 или крем увлажняющий SPF 10. И э, в дневное время поверх активной сыворотки, если она нам нужна, мы будем наносить такое более легкое э, с невысоким уровнем SPF средство. Это будет достаточно при уровне Индексе инсоляции, который смотрим в прогнозе погоды, не выше 4. Следующий момент, это тоже касается СПФ. Важный такой нюанс, который хотел бы отметить. Мы всегда имеем после лета остатки вот этих вот солнцезащитных средств. Я рекомендую допользовать то, что у нас осталось после лета, потому что на следующий год, когда пройдет год после открытия этого Косметического средства, нам уже он не пригодится, его может только выбросить в помойку. Поэтому лучше 1, там сентябрь-октябрь допользовать, даже если у вас 50 уровень СПФ, а потом спокойно купить себе средства с пониже. Следующий важный момент это э, тот, э, что то зимой особенно, да, но ну и уже осенью у нас более ветреная погода, у нас перепады температур. Нам нужно предусмотреть определенные средства, которые будут защищать не только, например, от солнца, да, а для того, чтобы они защищали от перепадов температур. Как колд-кремы, например, как средства, которые защищают от мороза какие-то барьерные средства. Пример такого средства – это наш безводный гель «Царамет Спинсейвер». Его, во-первых, можно наносить, не ожидая 30-40 минут до выхода на улицу, на кожу, потому что он не содержит воды. А во-вторых, он прекрасно, прекрасно является эмолентом, он защищает кожу от перепадов температур. И кроме того, благодаря церамидам в его составе, он еще и восстанавливает терапидный барьер. Последний момент, который я хотела бы озвучить, это уход за руками. Если летом, да, нам привычно, помыл руки, там намазал каким-то легким кремом, то, во-первых, первый момент, зимой мы можем подключить ретинол. Когда мы пользуемся, например, используем ретинол на лицо, не забывайте использовать его же на тыльную поверхность рук, потому что они выдают наш возраст, к сожалению, вот эти участки. Поэтому ретинол будет им тоже полезен. Кроме того, опять-таки, перепады температур на руках отражаются еще хуже, чем на лице. Обязательно у нас, я не знаю, в каждой сумочке, наверное, должно быть какое-то небольшое средство, которым мы можем защищать руки. Руки. Желательно домашнюю работу тоже делать, конечно, по возможности в перчатках И тогда мы сохраним кожу рук тоже более молодой и здоровой, что самое важное да, Чтобы не было каких-то микротравм, микротрещин, которые могут оказаться воротами инфекции Также мы можем для кутикулы, для кожи рук использовать и Ceramic Skin Saver Но можем и какие-то, например, в отличие от лица на руках нет, закупоренных пор Пор, которые могут закупориться Поэтому можем спокойно брать более, например, дешевые какие-то составы с воском, с парафиновыми производными, с минеральным даже маслом. И просто защищать кожу. Эти кремы спокойно будут выполнять барьерную функцию. Вот эти моменты я хотела озвучить об уходе в осенний-зимний период. Если у вас будут вопросы, я буду рада их прочитать и а ответить пишите комментарии подписывайтесь на наш канал у нас очень много интересных видео как раз касающихся кожи и косметологии и до новых встреч!